Я вижу, что здесь много знакомых людей, но я все-таки коротко расскажу про нашу историю. Сам проект появился в недрах KukuOrg довольно давно, в 2016 году, по-моему, он запустился. И это было такое приложение CukuORG, где собирались решать глобальные проблемы с помощью обсуждения решение по алгоритму каких-то там важных для Беларуси проблем. Это был такой визионерский проект, придумывание будущего. И на самом деле мы вот, эту, вот этот вектор сохранили для себя до сих пор. Мы свой сайт до сих пор называем визионерским. И главное, что ли, наша идея, это в том, чтобы мы фантазировали лучшую Беларусь. Понятно, что в Беларуси не так много происходит э, существенных изменений, и довольно амбициозно назвать сайт Reform.by, но при этом мы считаем, что если не заниматься вот этим визионерством, э, не придумывать будущее, э, то в принципе этого будущего может и не быть. И это такая миссия, что ли, ну, как там рефлексирующих, думающих людей, э какой-то очень узкой прослойки белорусской, которая, в принципе, э должна заниматься этим визионерством. Ну, мы немножко амбициозно взяли на себя и, и эту роль. И вот после того, как э довольно наивно было запущено, было запущено это приложение Cookwork, оно просуществовало некоторое время, и в итоге трансформировалось в такой наш... Сержим Харитоном совместный проект, где мы делали два лонгрида в, ми, в неделю, как раз занимались визионерством, но в том числе нащупали еще одну интересную нишу. Это такие большие лонгриды интервью. Причем интервью с теми людьми, которые, на наш взгляд, меняют... Или приложили руку к тому, чтобы Беларусь изменилась. Такие люди-реформаторы, люди, которые меняют вокруг себя реальность и ассоциируются с изменениями. Вот в таком виде наш проект просуществовал до лета, наверное, до весны 2018 года. И обозначилась как бы традиционная для всех медиа белорусских проблема. Если ты делаешь довольно сложный продукт, то у тебя небольшая аудитория. И как монетизировать такую аудиторию? Ну, это высший пилотаж должен быть, я не знаю, там, маркетологов, продавцов, рекламы, контента для того, чтобы такой проект монетизировать. И после чего у Сержа появилась другая работа. Я решил проект не останавливать, изменить его формат. И сейчас... То, что есть сейчас с Reform.by, это то, что было задумано и начало реализовываться в августе 2018 года. Именно в 2018 году, в августе, мы запустили сайт, я бы не назвал с новым дизайном, потому что это вряд ли можно назвать после там, Reform io то, что было вылизано очень красиво. сейчас это вряд ли выглядит настолько же круто. Но в то же время это более функциональный продукт, где, возможно, не только лонгриды, а есть место для коротких новостей, для ленты новостей, для мини-расследований места, для каких-то форматов журналистских, которые не более оперативные и более экономные, что ли. И вот мы прошли такую стадию, здесь нарисовал, из чего мы выросли, из куку, это -ку. Это было потом со странным доменом реформ.io, а потом, чтобы не пугать людей, мы сделали реформ.бай, для того, чтобы проще находить было. До сих пор многие люди набирают реформ.бай почему-то. И в итоге удалось выкупить домен реформ.бай, мне кажется, что это более звучное, что ли, и про его проще запомнить. Да, я рассказал, что мы сменили э, формат буквально 1 августа 2018 года, и первый месяц мы отработали ну, с какими-то совершенно минимальными э, э, минимальным вниманием со стороны публики. Да? То есть это был совсем другой э, сайт, другой продукт, более простой, так, таких э, конкурирующих сайтов в белорусском интернете довольно много. Э, Стартом стало для нас э, дело Белта. Дело в том, что один из моих партнеров, с которым мы начинали э, новый формат сайта, это Алексей Жуков, это тот журналист, который как раз попал э, под жернова что ли Следственного комитета, оказался в тюрьме, и это буквально случилось там как, 7 августа. Мы, мы успели отработать 7 дней в новом формате, и тут же мой коллега попал в тюрьму. Не будь мы там, теми людьми, которые мы есть, мы это все, на самом деле, довольно здорово конвертировали в, во внимание к сайту. Нам удалось сделать первые снимки задержания людей по делу Белта, потому что я оказался рядом в тот момент с Алексеем, сделал там, из укрытия снимки, как его задерживают, представители Следственного комитета, мы опубликовали эту информацию, и она разлетелась просто там по, по сотням сайтов, там, не знаю, начиная от всех ведущих белорусских, заканчивая крупнейшими российскими, украинскими и европейскими, американскими сайтами. Это для нас стало таким хорошим э, стартом, потому что это добавило авторитет, вес сайту, и это во многом э, повлияло на то, сколько посетителей на нашем сайте после этого оказалось. Да, я рассказывал про те форматы, которые мы добавили, и просто перечислю их. Это новости, это те же самые интервью, мы продолжили этот формат на новом сайте. Лонгриды, мы тоже решили не отказываться от них. К сожалению, не можем так часто, как мы делали это с Сержем, может быть, 2-3 лонгрида в месяц выходит появилась рубрика «Мнение», довольно забавная когда можно ну как это списать все на мнение нашего колумниста да и прикрыться его именем не, не отсвечивая что ли самой редакции последний наш успех это мы привлекли ну, на мой взгляд, успех. Мы привлекли Николая Халезина. Это свободный театр белорусский, он живет в Лондоне, но пишет для нас рубрику мнения. Иногда довольно провокативно выходит и добавляет эту трафику. Трафика. Добавили руб... не рубрику даже, а скорее как продукт такой, это аналитика. Тоже, опять же, насколько это уместно в белорусских медиа, я бы назвал это... Продукт не аналитикой, а жвачкой. Это как попытка очень простым языком объяснить э, какие-то сложные вещи. И при этом не нужно для этого писать там, не знаю, на 20 тысяч знаков текста. Это можно делать на коротке. Мы пользуемся этим форматом. И довольно как бы, относительно недавно мы зацепили такой формат э, расследования. Мы экспериментируем сейчас с этим форматом. У нас есть э, какие-то наработки, есть опыт... Э, Расследований и у меня, и у Ирины, в том числе, и у всех наших коллег, которые сотрудничают с нашим сайтом. Поэтому мы будем его развивать. За это время мы сделали более. Это я все еще продолжаю как бы, презентацию нашего сайта. Мы сделали более 50 интервью. Здесь должно было быть должна была быть галерея, но, к сожалению, при конвертации это все слетело, поэтому у нас Юрий Анатольевич Зисер как символ всех интервью, которые мы сделали. На самом деле более 50 интервью, и люди самые разные, там, начиная от вот, Юрия Зисера, Венедиктова, каких-то крутейших совершенно американских, польских, европейских аналитиков, экспертов по Беларуси. Я очень советую зайти на сайт посмотреть, потому что, возможно, многие даже как бы пропустили, не знают, что это у нас было. Самая, наверное, яркая, э, самый яркий продукт, который, так, знаете, честно собрал э, 25 тысяч на данный момент просмотров. Для нас это много, я думаю, для любого сайта много. Это герой, э, как же его звать, Шиш, Шишкин, да, вылетел у меня из головы. Это наш такой коллега бывший, что ли, главный редактор районки, официальный, из Рогачева. И этот человек довольно со своеобразной позиции сейчас избрался в, ну, избрался в кавычках в Совет Республики. И мы сделали расследование, об этом Ирина расскажет подробнее, просто поделюсь... Что случилось с нами после этого расследования? Мы собрали больше, более 25 тысяч просмотров, больше 1300 расшаров в социальных сетях. Была реакция самого фигуранта, было закрытие паблика, который он вел, десятки перепечаток в ведущих медиа Беларуси, и в принципе я хочу сказать, что это расследование не закончено, мы будем его продолжать. Да, и еще у меня такой вопрос, вот прямо сейчас я его задам, а дальше потом передам слово моим коллегам. Вы для себя э, могли бы ответить сейчас на вопрос, э, готовы ли вы платить за расследование? Не за доступ, а просто... Там, краундфайдингом и еще как-то принести журналисту дать денег, я, не знаю, как-нибудь. Но поддержать э, расследование, это вообще интересно, неинтересно. Как вы, как вы, примеряя на себя, готовы ли вы поделиться какими-то своими деньгами для того, чтобы расследование состоялось, либо отблагодарить автора за это расследование. Э, да, я еще не, не, не сказал э, про наш проект важную вещь. Он до сих пор является по большому счету, волонтерским. И он начинался, и, в принципе, до сих пор продолжается, как э, проект группы единомышленников. Вот прям в этом новом формате его запустили три человека. Это я, Алексей Жуков и Александр, Отрощен, Александр Отрощенков. Э, к нему подключаются э, наши коллеги, э, которые помогают нам в, в этом всем. И важная вещь, мы буквально стоим сейчас на пороге э, того, что мы... Э, хотим конвертировать вот этот внимание что ли публики в том числе появились рекламные деньги мы хотим конвертировать наш, наш продукт это такой медиа стартап волонтерский проект в профессиональные медиа сейчас мы занимаемся регистрацией общества с ограниченной ответственностью будем обращаться в Мининформ для того чтобы получить статус интернет издания и почему это случилось? В принципе, график, он все объясняет. На самом деле, начинали мы там с каких-то, ну, не знаю, это на уровне арифметической погрешности в августе, с небольшим всплеском во время ареста Алексея. И за буквально полгода, даже каких полгода? Ну, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, ну вот 8 месяцев. Мы взяли ну, на, на самом деле какую-то для нас немыслимую высоту. мы э, На нашем сайте в мае было 606 тысяч уникальных пользователей. Это, это много для сайта. То есть для, так, для, так, для такого медиа, у которого нет истории, нет благодарной аудитории, то есть в принципе, да, то есть мы э, с помощью того инструментария, который у нас был в руках, мы смогли раскачаться до 606 тысяч уникальных посетителей. Я горжусь моими коллегами, собой горжусь. Это хороший показатель. Мы не думали, что мы так быстро зацепимся за эту высоту. Затем было снижение. Но ну, опять же, это было лето, и в августе у нас значительно просела аудитория. Сейчас мы вышли примерно, опять где-то зацепимся за 600 тысяч. Это... Чтобы вы понимали, это каждый день на сайте бывает около 30 тысяч уникальных пользователей. То есть, в принципе, это нормально уже для любого сайта, который там, не знаю, существует десятки лет. И хочу рассказать про одну маленькую э, историю. Э, с нами случилась ну, та, та самая болезнь роста. То есть, когда мы вырвались э, до 600 тысяч, мы столкнулись с тем, что мы просто с нашими ресурсами не тянем такую аудиторию. То есть у нас сайт провис в августе-сентябре только из-за того, что были технические накладки. Наш сервер не потянул, наш скрипт сайта не потянул. Пришлось там просто на ходу, знаете, как вот машина едет, а мы на ходу меняли колеса относительно... Относительно удалось решить эту проблему, но пока мы еще в таком тоже разобранном состоянии. Поэтому э, приходится делать одновременно все. Решать технические проблемы, юридические, э, с контентом. Одновременно делать спецпроекты параллельно, для того, чтобы э, быть узнаваемыми, э, участвовать в таких вот мероприятиях, как это. Очень благодарен пресс-клубу, что нас пригласили. И один из... Э, Проект, в котором мы хотим не просто накачать аудиторию да, или там, собрать ее какими-то мелкими форматами, которые неузнаваемые, это спецпроект, называется Эмансипация. Это проект про женское лидерство серии интервью. И на этом я заканчиваю. Тренд извините, да. Передаю слово Ольге Мжельской, которая попробует рассказать о нашем проекте подробнее. Спасибо. Добрый вечер. Я названа автором проекта ⁇ Эмансипация ⁇ но мне все-таки кажется, что автором является Федор, а я, наверное, в какой-то степени лицо и руки и голова этого проекта. Все началось с того, что ну, поскольку я жена Федора, то мы часто в кухне обсуждаем различные, да, различные вопросы и работу в том числе. Он хорошо знает сферу моих интересов. И в целом у «Reform by» была такая проблема, связанная с тем, что в основном герои, которые появляются на реформации, это в основном мужчины. Ну, даже даже, наверное, не в основном, а мужчины, да, Федор? Ну да, у нас там под 90% героев интервью были мужчины. Мы а, как-то вот не знаю, поняли, что... почему так. Да, то есть это получилось как-то само собой. И знаю, что Федор давно переживал по этому поводу. И так случилось, все срослось, что как-то Федор говорит, «Слушай, Оля, я тут подумал, нужно сделать проект про женское лидерство. Серию интервью, вот прямо вот целенаправленно думать о том, с какими женщинами можно сделать интервью интересные. Может быть, ты бы стала менеджером этого проекта, подобрала бы тех самых героинь, договаривалась бы об интервью. Я говорю, ну, давай». По сути дела, для нас проект эмансипация — это такой эксперимент. То есть мы в очень подвижном состоянии, каждую героиню мы подбираем, то есть у нас нет конкретного списка вот уже готового, кого мы будем интервьюировать. К каждому интервью мы подбираем героиню. И это проект вдохновения в первую очередь. Нам самим просто даже интересно понять, кто эти женщины, как они мыслят, как они видят самих себя, как они добились успеха. И совершенно неважно, важно, каких, в каких они профессиях, важно сам ход мысли. Я правильно говорю, Федор? Я не знаю, да, наверное. И поэтому формат такой, ну, лайфстайл, да, то есть люди, которые приходят послушать эти интервью, они все из разных сфер и совершенно не обязательно совпадают с сферой нам профессиональная героинь и на этот на, на данный момент у нас прошло три интервью первое мы делали с Александрой Герасименею спасибо ей огромная за то, что она сходу согласилась участвовать, а, по сути дела ну, в проекте не, не такого большого ресурса, как если бы ей предложил Тутбай или онлайнер. В общем-то для нас было важно сделать первое интервью с такой, ну, со звездой стопроцентной, к да, которой прям не подкопаться. Второй нашей героиней была Екатерина Забела. это известная юрист, интервью получилось с моей точки зрения бомбическая. Она ну, не от того, что мы такие классные и так хорошо все сделали, а от того, что человек невероятный и очень умный, интересный. Когда делаешь интервью, всегда можно, не знаю, там видео ну, какой-то да. там текст формат, всегда можно порезать, почистить, это подшлифовать, подшлифовать да, потом фотографии опубликовал, текст какой-то выдал, все класс, вот этой кухни внутренней не видно. И мы, в принципе, хотели делать, ну такой, для нас большой вызов, большая амбиция, сделать это все на виду у зрителей. То есть вопрос даже не в том, чтобы зрителям показать это, внутреннюю кухню, а в том, чтобы это было вот и с точки зрения героини, героя, нас, зрителей, чтобы была такая чистота, что ли, то ничего нельзя уже вырезать, что сказал, то сказал. Это можно только, ну, просто чуть-чуть причесать уже для сайта, и мы, в принципе, не стремимся выкидывать какие-то куски. Получается, в итоге, ну, довольно длинные интервью, не, такие неформатные. Но э, это, ну, правда, это, это интересно. Это вот получается, что ты, по ты, ты, когда находишься там, ты видишь, как это все изнутри создается. Не всегда есть возможность у читателей, даже в принципе у многих журналистов Посмотреть на это со стороны, как это работает и как это все вот как бы Возникает магия, не возникает да? И у нас в какие-то моменты магия действительно возникала Мне самому было интересно, потому что как бы, я такой перфекционист Всегда вижу недостатки, но там были моменты, когда просто забываешь о том, что это мы делаем сейчас это интервью, его надо записать, там что-то сделать. А прям увлекаешься и начинаешь слушать героя, героиню. Ну, еще в вот этот момент я подчеркну. Ольга сказала... Откуда родилась идея? У нас действительно было знаю, процентов 90 мужских интервью, и это прям уже было смешно, ну правда. В какой-то момент решили, что просто надо просто взять и радикально решить этот вопрос, прям сделать серию женских интервью. И самое классное, по-моему, идея это показать как белорусок таких, знаете, прям вообще очень классных, которые добились в бизнесе, в своем деле какого-то успеха значительного, и мне кажется, что все наши пока три героини да, – это как раз те люди, как раз соответствуют этому критерию. И мы плюс еще в этом смысле могли отказаться, ну, немножко отползти от этого нашего общественно-политического, что ли, формата. И в данном случае мы могли э, сделать такой, ну, хоть немножко лайфстайл э, интервью, добавить э, какой-то там личных историй. Э, мне кажется, что где-то ну, процентов на 80 нам это удалось. Я видел вопросы, которые приходят через Можно эту замечательную я еще систему. Да, ты... Или есть про, именно про наш проект. Про эмансипацию. Э, ну, ну, ты можешь добавить, коротко, да. я тут коротко, еще добавлю, что сами того не ожидая, но ну, мы хотели подчеркнуть уровень наших героинь, и в описании проекта у нас всегда пишется, что мы делаем интервью с выдающимися женщинами Беларуси. И так получилось, что мы просто и сами не думали, что для многих это словосочетание станет очень таким проблемным, что ли, да, но мне кажется, что это очень по-белорусски. Вот да? То есть женщины крутейшие просто, вне зависимости от пола, стесняются того, что их так называют. То есть им кажется, что как будто бы они сами себя так нарекли, раз они согласились на эти интервью. И поэтому из трех интервью единственное, только Александра Герасименя ни слова об этом не сказала. Я думаю, что она просто совершенно, во-первых, привыкла к этому, во-вторых, она, наверное, себя уже мыслит ну, глобально, да, в глобальных масштабах мировых. А так у нас каждое интервью начинается с того, что героини наши поясняют, что они себя такими не считают, но как бы, но спасибо. Я каждый раз поясняю, что как минимум это позиция редакции и мы имеем право считать вас величайшими женщинами страны но в целом если так просто подумать не про беларусь а допустим просто про, про соседние страны да там ну например главный редактор информационного агентства в россии но ну, это же высший пилотаж правда или там в польше или в украине и то же самое там один из лучших юристов э, страны э, Екатерина Забела, да, но ну, это высочайший уровень. Просто э, нам почему-то свойственно, о самих себе и друг о друге думает, что если в масштабах, ну как бы Беларуси, то это, ну как бы, ну норм, вроде как и неплохой уровень, но не то, о чем может быть нужно разговаривать там, со страниц СМИ. Федор, ты говорил, что были какие-то моменты прямо, которые тебя так захватили, что ты забыл, что ты сейчас на работе и просто наслаждался процессом. Может быть, вспомнить, что это были за такие моменты из какой из героинь? У меня, правда, накрыло на, на, на интервью с Екатериной Забелло. Она настолько четко и уверенно, и очень здорово формулирует мысли. Это оригинальные мысли, никаких штампов. В какой-то момент я просто забыл, там нужно было паузу сделать, дать людям задать вопросы. Я просто забыл об этом. У нас есть вопросы из зала. Здравствуйте, меня зовут Антонина. Очень приятно. Мне сказали представиться, я представляюсь. Uh, uh -huh. У меня вопрос такой, возможно, чуть-чуть сумбурный и, возможно, чуть-чуть с подковыркой, но я сама женщина. Но меня заколебала в интернет-пространстве история, что женское лидерство, что там форум мамочек, все побегли в эти лидеры, что то везде все вещают одни женщины, уже бедные мужчины, не знаю куда им деваться, уже везде все поработили. Ну, и я правда, да -да -да, сама, я как человек, который работает в информационном пространстве, я сама вижу комментарии мужчин, которые, как бы. Тут не то, что я защищаю их, да, mm -hmm. я просто как бы так рассуждаю. Вот там чуть ли не нас уже ущемляют, а мы женщин. И почему все вы должны там условно борщи варить? Я понимаю, о чем проект, я его поддерживаю, но не боишься ли ты? Давай, в, в по Да, просто немножко вот вместе. почему. Давайте просуждаем эту тему. Я сама себе очень э, часто и много задавала этот вопрос по поводу э, темы, не слишком ли она сейчас э, такая активная, да, и можно негатив получить на, на пустом месте. Но дело в том, что, во-первых, мы этот проект не видим таким прямо четко феминистским и вопросы феминизма мы задаем героиням. Ой, я и бы пока сейчас поостерегся одна... с определениями, потому что он ну. на самом деле феминистский, и тут, знаете, ну, вот как, как бы мы... не свалиться в, из... в запут... запутанные термины. Потому что э, есть много мнений, что такое феминизм, э, есть уже как... даже в нашей реальности, мы живем в таком информационном пузыре, извини, что перебил, в не информационном не пузыре, пузыре не где не эта не тема уже, в принципе, как ты говоришь, набила оскомину, если если там, условно говоря, выйти сейчас на комаровку, то, наверное, у людей глаза будут вот такие вот, и будут они э, с удивлением слушать, что же такое феминизм. Но у нас этот вопрос да. есть прямо в интервью, это одна из, а, из таких стандартных вопросов. И мне очень нравятся все эти ответы, которые у нас были. Вот mm -hmm. почитайте. Там э, все наши героини, они рассказывают про то, что они не хотят этого хайпа, и что они хотят э, по-настоящему равноправия. И, причем на бытовом да, изначальном причем, как вот, И как раз они символы того, что женщина в нашей стране э, становится тем человеком, звучит жутко, да, становится там... Вот, ни одну из наших героинь нельзя назвать там... Женская активистка или там еще как-то. Это просто люди, которые добились успеха э, в том деле, в котором они добились успеха. И все. Я тут вообще не вижу разделения по, по полу, еще по, как, по какому-то принципу. То есть реально вот они символ равноправия. Очень хотела в вашем исполнении видеть и мужской, и женский. Потому что мне кажется, что в офлайн должны выходить не только женщины с этим проектом, но и мужчины. Это реально формат, которого пока нет. Почему не смешать в какой-то момент? Но это просто такая информация для размышления, потому что, мне кажется, всем было бы интересно того же Зисера не только прочитать, но и увидеть, и прочувствовать, и как-то с ним подышать одним воздухом, да, ну, и как-то вдохновиться. Поэтому просто подумайте над этим. Спасибо. Спасибо. Ваш рост — это результат чего? Вы знаете секрет, схему, которой надо придерживаться хорошо работать, наверное, мало. Да, хорошо работать, наверное, мало, но необходимо. То есть у нас команда очень профессиональных журналистов с большим опытом, но я сейчас такой очень коротенько тоже лайфхак расскажу. У нас прямо сейчас происходит революция настоящая, то есть это лица революция. она похожа на революцию доткомов начала конца 90-х, начала 2000-х. Сейчас крупнейшие мировые интернет-корпорации, меняет формат работы с медиа и предоставляет даже таким небольшим стартапам, как наш, возможности выйти на большую аудиторию. И мы, на самом деле, я понимая это, в общем-то, рискнул и сделал такое медиа, потому что мы воспользовались всеми преимуществами, которые сейчас дают Google, Яндекс и остальные мировые корпорации. И, кстати, напомню, озвучу еще раз, я и мои коллеги, и пресс-клуб, и журналистские редакции белорусские стали инициаторами э, обращения к этим мировым интернет-корпорациям для того, чтобы они больше внимания уделили белорусскому рынку и локализовали контент, который э, они публикуют. Это долгая история, можно долго об этом рассказывать, я просто схематично это обозначу, что есть такая проблема. Погуглите, в том числе на сайте пресс-клуба есть это обращение. Но вообще там революция это скорее был пузырь даткомов, и ничем Нет, хорошим а, это не закончилось. Но, но вот как бы, здесь если здесь какая-то вот опасность с заигрыванием, с корпорациями? Вот, я про про это. На самом деле, я не, сейчас мы можем пойти на пиво и это долго обсуждается. у меня есть по а этому поводу. Но дело в том, что а, комовской вот этот бум, он привел к тому, что у каких-то людей, интернет-предпринимателей, образовались какие-то невероятные деньги, которые потом конвертировались в то, в чем, чем мы сейчас пользуемся. Начиная от PayPal, заканчивая Amazon, ну просто все выросло на, после этого хайпа с доткомами. Сейчас примерно похожая ситуация. На самом деле это революция настоящая, то, что происходит в медиа, и чем это закончится, ну в том числе зависит и от нас, и вот от таких обращений. Я все-таки отвечу на этот вопрос, сколько вы зарабатываете и на чем, потому что я его часто слышу. Я работаю на трех работах. Теперь уже проект ReformBuy приносит, к счастью, деньги. Это контекстная реклама. Просто поделюсь какими-то цифрами. Это в районе 1200 евро в месяц этот сайт зарабатывает. И, в принципе, это уже как бы неплохая основа для того, чтобы делать следующий шаг – и э, привлекать нативную рекламу, э, делать какую-то официальную площадку. То есть это, это, на эти деньги уже можно э, что-то делать. Да? Это небольшие деньги, но это, это все равно лучше, чем ничего. Да, и вот, ну дайте уже слово Ирине, пусть расскажет о себе и расследовании. Спасибо. Ну, тут сказали, что у меня будет мастер класс Я не веду, может быть, где-то знаточно, но как будет, так будем на сам реч, навыки расследования употребные сегодня в принципе большинстве людей, которые используются такти и иначе интернетом, это банальная медия, грамотность, лишь гигиена. Мы у нас теперь такие час, ну, как бы можно про это долго говорить, фейки, боты, тролли и так далее и как просто проверить, что те правда то, что нам кажется хотя бы у соцсетках даже не то, что у СМИ, кто это человек, который нам кажет что-нибудь провокативное, да? Каб не апынуться дурнем, часам варта проверить, ци истнует человек, ти факт тое, что он каже. Можно догадаться, что самый базовый инструмент для расследования в интернете – это Google и другие пошуковики. На самом деле, важно пользоваться разными пашуковиками, как мага больше их количеств, потому что яны шукают по-разному. Другий инструмент – видовочно-социальные сетки. Уже комбинуючи только эти две речи, можно найти, Велизарный объем информации относительно людей ну, и других тем, которые вам нужно а, найти. Начиная расследование, вам нужно сделать что? Загуглить ту информацию, которую вы имеете. Начиная ну, от меня ведомо, но очень много инфы может дать нам e-mail человека, то которым он используется. Мы, uh, конечно, не можем дослать ему е-мейлы e и задать ему все вопросы, але на нам откажут. Але, когда мы загуглим этот е e то, ну, просто люди часто про это не догадываются про такую обычную вещь. Мы можем найти массу его аккаунтов на самых разных ресурсах, на форумах, у Інших речах, де ми відкапаємо різну інформацію, яка може дати нам нові зачепки. Тут же, дякуючи e-mailu, інакше, ми можемо знайти нікнейм людини, який він часто використовує, його не постійно нікнейм, який так само може дати нам масу інформації. Много важних штук можна дізнатися, маючи емейл mail як я вже сказала, або його телефон. І є ще така. Важная речь, мы можем привязать, да, мы можем доведаться, якая у человека сторонка у социальных сетках, кали мы не ведаем, где миновита ягоная сторонка, кали он подписанный не своим имем и так далее. И это позволяет нам сделать такая простая речь, я кнопочка забыл пароль. У твиттеры это на угол просто, что называется, беспредел. Нават емейл не треба иметь, треба иметь только никнейм человека и можно увидеть, а, какие у его опошние личбы телефона и какие, вось там, некоторые литеры его имейла. И этого часам достатково когда мы володим частка информации, как привязать пауную сторонку до да пауного человека. Зразуметь, например, это фейковый аккаунт, синий не фейковый аккаунт. Вось, у тое самое, только трошки складанней, нам позволяет заработать а, Facebook. Там уже треба иметь, або имейл, або телефон. Вось там, на моем прикладе. А, и тое самое позволяет зарабить э, ВК. У одноклассников, дарыч, раньше большая ступень безопасности, там так не зробишь. Там, когда ты уведешь э, телефон, то на него одразу будет отправляться код, и ну, ты трошки ускрыешься перед тем человеком, про которого ты шукаешь. Ось, ну, зразумела у мессенджерах то же самое у Вайберы часам там люди ты их шукаешь, шукаешь, а я не у Вайберы подписаные там своими мими ты его бачишь, ён это ён, кали ты видишь раптом телефон. Много информации дае, само собой зразумела анализ социальных сеток. А, тут я могу сказать. На прикладе ВКонтакте потому что, как в у им больше всего користальников в Беларуси. Само собой, зразумела, что, по-перше, мы там доведуемся персональную информацию, там година рождения, место научения и так далее, колено несхование. А, але там еще можно доведаться такие штуки, как е... что робит человек в этой социальной а, Его это можно доведаться а простое, то, где его узгадывают. Вы можете легко узнать это, когда вы просто загуглите, найти упоминание ВК. И вы подставляете в этот линк ID человека, в номере его ник, который в контакте стоит, в урле. И таким образом вы видите всю историю, где его узгадывали в контакте. Причем в этот день нечаянно в этом случае, когда человек изменил название сторонки, изменил имя и г так То бок на самом там можно выкопать вот столько усяго. Когда треба проанализовать сувизит человека, там, знаести, доказать, что полная группа людей поміж собою звязаная, ну, многие может быть ведают, ну, знаю уже, я казало я говорю про базовые рэш. есть такий сервис для Контакти, это общий собы. Знаю уже гуглится це. И в гэтам сервисе вы забиваете два э, ИД сябр, и доведваетеся усеих общий собы, усих саброус, полки и так далей. И вот с такими простыми методами, ну и плюс еще, конечно, много там работы, э, можно уже зарабить расследование, якое э, может зарабить много шуму. Хотя, здаяцца, оно довольно просто. А так было с моим расследованием про Андрея Шишкина, главного редактора Рагачевской газеты «Свободное слово». Вот ты мужчина, и он стал недавно членом Совета Республики. Чему науголь взялись мы за гэтага с удовольного мужчина? Ну, как часто бывает в журналистской работе, а, гэта не, мы беремся за некие вещи, которые не они на видовую, когда мы сами не, про них ведем, тикаемся, або кали нас нехто там подтверждение, скинет информацию. Тут это два факторы супали. Вот я про этого мужчинку ведала уже давно, я там еще когда не была журналистом, инициировала. У СМИ там, заявила претензии ему за то, что я на своем сайте, на сайте Державной газеты размещает белорософобские артыкулы с разных рэгнумов и так далее. А, и это было еще в 2014 году, я после НАТО так мощно не сочила за его деятельностью. И вот этим летом, осенью, значит, мы доведуемся, что он есть в списках высунутых на посаду сенатора от Гомельской области. Ну как так? Ну это ненормальная речь. Вот э, я там передала информацию и э, на РФМ вышла новина э, про то, что это человек у список на посаду сенатора. После этачи скинули нам линк на интересный артикул на его же сайте, сайте газеты «Свободное слово». Э, артикул еще 16 -го года э, про то, как кепско... Прошел пикет опозицийного активиста у Рогачёвы, який он был непрыгожый, кепско-организованный, там было три человека, падал стенд и так далее. То в таким очарняльным духу. Гэтый артыкул, там было три фотки, невеликий текст, и он не был подписан никаким имем, что пасля, як я проанализировала для, для сайта газеты, ну, вельми незвычайно, заужды есть подписы некие под артыкулами псевдонимы хотя бы, а тут не было ниякага. Зато я был линк на а, сторонку у контакте, где был размешаны гэты ж самый допис, гэты текст и гэты три фотки, и он был у профиле человека, який назывался Иван Рогачёв. Тут бачно на аватарце, что свободная новость Рогачёва, и так одразу, в принципе, можно догадаться что неяк гэты профиль, ну, это несаправдный имя человека, а это некий человек, связанный с Рогачёвым и связанный с газетой «Свободное слово». А на его спасылаются, как разместить материал провокативный вельми на сайте газеты, видовочно, что это супрационник газеты, але, ну, треба пруфы. почему затекавилися этим профилем? потому что гети профиль, мел, коленях табачного расследования, огромную количество перепостов с паблика, учиталось магар использованная прокладка с очень неприемными э, и не просто неприемными, а в принципе экстремистскими материалами. У гетим тексте, как я сказала, был ой, у на сайте текст и три фотки. И вот мы имеем гети тексты, три фотки и линк на профиле ВК. Вот, э, як бы вы денег Калиб у вас была гипотеза, что этот человек працюет в газете. Как бы вы доказывали? Каким был бы ваш первый, там, крок? Варианты вас... какие-нибудь в зале есть? У нас есть текст и есть фото. Текст нам, кроме окрамя... да, фактической информации, ну даёт стилистическую информацию. Мы можем поравнять да, стиль. А что нам может дать фото? Ну данные, да. Экзив, Сдается, многие ведают про Экзив, на самом деле многие про его забывают, и не все сайты его знищают, когда ты загружаешь туда фотки, садсетки знищают, сайты не все. И оказалось, что на сайте, в этом артикуле, три фотки, две из них были загружены с контакта, то есть уже с пачишаным Экзивом с измененными именами. Но одна, там опошняя была загружена помолково видать, с компьютера с оригинального файла и там захавался весь exe. Я скажу, что там есть имя файла, так как именует фотоаппарат после с нумерации есть сама марка фотоаппарата, модель и дата. Проглядела я там, значит фото с на этом сайте редакционное да после стала зразумела, что это тот же самый фотоаппарат, что нумерация у принципе, супадая, зразумела, что гэта зроблена за одного фотоаппарата, и что это рабил супрацовник редакции. На контексте фая шевельми цикавый выпадок вам покажу, накольки важно его э, чистить. Зараз. У 2012 годзе был такий выпадок. Бачите? Человек стоит на гамме у салате на подлозе. На фарчане, э, может быть, хтось веде такий ресурс, выклау человек некий, значит, такое фото и написал, вот что вы есте э, у бургеркингу. Салат, который вы есте у бургеркингу. Ну, как похвалиться, значит, какие он смагался с системой. После этого его за 20 минут с и свынили с работы. Почему? Потому что я не почистил экзив, э, и там у экзива захоронилась геолокация. аллокация. Что некий там город забыли, которые у Агая. И, э, Худка знайшли, значит, Галину Бургеркинга там, потом знайшли, хуча за все, який гэта, минавито ресторан Бургер Кинга, ть он там был один, скинули эту информацию у газеты и процедавцу, и его позволили. Там я уже проанализовала профиль у ВК, праглядела всю информацию, прагартала его до самого конца, и э, стало видовошно, что это главный редактор газеты. Ну, а после я знайшла, я гоных, так сказать, пошукала саброу ворогау, знайшла ворогау, знайшла я гону и телефон, просто как кончатково подтвердить, что он, гэта он. И отрымала, как я уже говорила, у Вайберы цудоную картинку, каль я забила банальный ягоны гонный телефон у Вайбер. И вот стало зрозумяло, что Иван Рогачев, Андрей Геннадзевич Шишкин, який самые экстремистские материалы и стал Пасиля, сенатора, не глядя на это расследование. Але тем не менее, э, ну, следующий раз поможет, скажем так, или кому-нибудь другому помогут такие методы, нечто изменить реально. И, может быть, еще и в этом выпадку нечто будет изменено в будущем. Тем больше э, важно э, такими инструментами зараз пользоваться и проверять, может быть, у э, всяких сомневаемых персон э, в умовах, когда у нас тут... Э, о наших, так сказать, политических сегодняшних умовах с интеграциями у всем остатним, и пропагандой. То, какой путь был проделан, вот эта работа сама, она полностью соответствует тому, что делают там, Билингкэт или другие расследователи, которые используют в основном цифровые, по большому счету инструменты, вот только цифровую информацию из интернета, в онлайне, в открытом доступе, и они натягивают это на какую-то фактуру и, соответственно, там доказывают какие-то вещи. Все можно применить, в конце концов, для того же кейса, который сейчас самый громкий, <coughs> с бывшим СОБРовцем, который дал интервью, проверить, допустим, можно было в первый же день, что мы сделали, это его связи его личность цифровую, с кем он дружит, какие у него друзья есть в силовых органах и так далее. Мы хотим использовать следующий механизм. Мы хотим попробовать сделать такой, как мои коллеги назвали это, Uber для расследователей. Это мы хотим интегрировать, возможно, те инструменты краудфандинга, которые есть на рынке, для того, чтобы каким-то образом компенсировать работу расследователя. Допустим, вот было вот это интервью, интервью расследование по поводу Шишкиным. Оно там собрало огромную аудиторию. Людям это понравилось. Было видно, что людям понравилось, они делились, обсуждали. И э, в будущем мы хотим для таких вот текстов э, внизу, в конце статьи, цеплять... Вот у нас есть мола-мола краудфандинговая площадка, довольно просто там все это организовано. Если читателю понравился текст, то ничего ему не мешает... Э, отправить доллар, 5 долларов э, на счет автора. Штука такая, что мы не хотим брать на себя э, обслуживание этих денег, или, как бы, вообще их учет. Мы хотим предложить журналистам возможность опубликовать у нас, повесить этот свой счет, э, код «мола-мола», э, и деньги, пускай хоть миллион долларов им придет, это будут деньги журналиста, с которых он сам лично оплатит налоги. Мы будем лишь с той площадкой, которая, условно говоря, заработает на контекстной рекламе. У нас есть вопросы с залом. Угу. Анатолий Гуляев, журналист. Существует такое понятие, которое называется «злодей расследования. И существует множество этических кодексов, которые требуют, чтобы автор в ходе расследования, непременно пообщался, дал слово злодею расследования. Скажите, вы даете слово вашим злодеям расследования? Вы вообще работаете с одушевленными источниками информации или нет? А, смотрите, мы сейчас, может быть, слишком громко себя назвали там, экспертами в расследованиях. Да, я тоже придерживаюсь, придерживаюсь а, этой позиции, что нужно попытаться дать слово а, объекту расследования. В данном случае, когда мы делали это с Шишкиным, в принципе, с ним э, пытались связаться, он просто отказался э, отвечать на вопросы, и поэтому тут совесть чиста. Я так к чему говорю? Я это говорю к тому, что сегодня есть существует в ходе расследований и среди журналистов расследований существует некоторое такое противоречие довольно серьезное. То есть Одни считают, что по-прежнему, как и прежде, важное место в расследовании для одушевленных источников информации. То есть это люди, с которыми можно общаться, задавать им дополнительные вопросы по их реакции. Ну, судить о том, правильно или неправильно, четко и не, честно отвечают или нет. Есть люди, которые считают, что можно сделать расследование, не вставая из-за компьютера. Скажите, вы каким относитесь? Ну, я думаю, это зависит в первую очередь от расследования и от фактуры, с которой мы работаем. Когда э, это расследование... Ну, что там у нас сейчас на слуху, как журналисты робили расследование за бойства Павла Шеремета? Ну, видимо, неких темах, которые потребуют контакту с людьми, треба контактовать с людьми. Коли, например, мы этой расследования про сенатора было доказать, что это он является автором экстремистских постов в социальных сетках, он ну, все выказал у, на своей стороне в контакте. В принципе, у него нема про что пытаться. Доказали, что он это он, и он не давал комментарии, в принципе, никогда в СМИ не тут, не ранее. Вось. Ему это не текаво. А я все скажу, мне больше нравятся цифровые расследования. Ну, то есть, вот прям нравится, и мне кажется, что в Беларуси это ну, нужно было бы усилить вот это направление. Хороший пример, вот этот последний кейс с Собровцем, когда молодцы наши коллеги-журналисты из Тутба, из нашей Нивы брали комментарии у полковника Павличенко, у коллег этого Собровца. Ну и им просто, знаете, как, ну, как приличное слово-то подобрать, в глаза-то что-то им э -э, просто, как это, плевали в глаза То есть это, это не комментарии, это просто плевки какие-то И что с этим делать? Это расследование, ну, как бы, куда его пришить, вот этот комментарий, когда человек в течение, там, пяти минут дает два разных комментария разным медиа это, ну, как бы, это часть расследования, не часть, это просто какая-то эмоциональная... Окрашенная э, деталь э, всей истории, но не больше того. Меня зовут Женя. Меня, как бы, наверное, все знают. У меня один вопрос: кто у вас ведет Facebook и кто подписывает вот эти очень смешные подписи? Ну, я да, это делаю я. К вопросу, кто ведет Facebook, меня удивляет вот редкостное такое согласие всех подписчиков, да, то есть у вас нет таких вот каких-то срачиков, которые есть везде. Вопрос, часто приходится банить или это само собой так получается? Mm, ну, банить нет мне… Не часто приходится, на самом деле я даже не помню, чтобы мы банили кого-то. У нас бывают такие, кстати, довольно забавные персонажи, может быть, на камеру не стоит говорить. Недавно уволили э, главного режиссера Большого театра, может быть, слышали, у него такая грузинская фамилия вылетела из головы. Панджавидзе, да? И он, э, как оказалось, он такой большой поклонник нашего сайта, часто комментировал у нас э, в facebook группе много всего. Он такой сторонник русского мира, такой молодец вообще за, за интеграцию глубокую и так далее. Но было интересно мнение человека услышать, потому что это был не бот, это был живой человек со своим мнением, и он высказывал свою позицию. Фейсбук ты ведешь, а Телеграм, Твиттер? Знаете, если бы были ресурсы, если бы мы были тутбаем с 70 журналистами в редакции, наверное, мы бы очень здорово бы делали или там «Радио Свобода» с бюджетом «Радио Свободы. Мы наверное, очень здорово бы делали и телеграм-канал. И... Сейчас нас хватает на Facebook, и мы делаем большой эксперимент в «Одноклассниках». Вот это, вот это эмоционально очень разряжает, потому что бодрит, да, потому что там люди... Как, вот Слово «откладывать кирпичи» оно лучше всего подходит. Ты тратишь полтора доллара на рекламу, и получаешь такой выхлоп, это очень здорово. Я всем рекомендую поэкспериментировать с одноклассниками. Ну и давай последний вопрос из слайда. Что нам там пишут? Так вы расследуете сейчас историю дочевеля. Да, вот этот... Мы, у нас нет ресурсов на, на такие серьезные расследования. Мы то, что могли попытались сделать, связались с... Вот этими расследователями из края, которые делали расследование в 2001 году и столкнулись с тем, что люди очень некорректно интерпретируют информацию. И вот это сейчас тоже для меня такая... Ну что ли, проблема, что мне делать с тем, что мне наговорили, потому что э, доверия к этим словам нет. То есть люди сами подрывают доверие к тому, что сделали, возможно, что-то важное в 2001 году. В первые же минуты мы сделали, э, ну, я этим тоже занимался, э, анализ социальных сетей вот этого человека, его друзья. Э, там было несколько фамилий, которые он называл, в том числе в его друзьях. И ну, было понятно, что это реальный человек. Какого-то более серьезного расследования я пока не вижу в этом. У нас нет, нет ресурсов на это. Спасибо большое реформации, спасибо большое вам, что пришли, и до новых встреч. Спасибо. Спасибо вам.